Те глаза собачьи Бегишь неспелые, мытые слезой И не понять, зачем вот так, а не иначе Что чувствуешь смятений, укор порой Спокойно нам, когда глаза сияют И понимаешь, радуется пес Когда тебе протягивают. И влажным языком целует нос. Нельзя поесть, не поделившись друга, а когда в глазах ты чувствуешь вопрос, Как можешь есть, и я люблю котлету, Ну дожидай мне половинку эту и отдаю. Грустны. Глаза собачьи Когда приходится остаться, и догнать Они скучают Нельзя поесть, не поделишь другом, Тогда в глазах ты чувствуешь вопрос, Как можешь есть? я люблю котлету, Ну, же, дай мне половинку эту И отдаешь. Нельзя поесть, не поделишь другом, Тогда в глазах ты чувствуешь вопрос, Как можешь есть? И я люблю